Всем привет! Добро пожаловать на новый выпуск канала ЛазерТак. В этом выпуске мы с вами снова окунемся в увлекательную историю лазертак-индустрии. И сегодня в нашей программе вас ждет история лазертак-системы Vector. Если вы готовы узнать все об этой интересной лазертак-системе, тогда GoLaserTag! Разработана система Vector была в 1994 году в Великобритании. Основным разработчиком и создателем этой системы был Джонатан Плаше или Джонатан Плаш. Тут не очень понятно, он англичанин по происхождению или все-таки француз, поэтому не очень ясно, как же все-таки читается его фамилия. Дело в том, что он вместе со своим сыном однажды сходил поиграть в Лазертак на оборудовании Лазер Квест после чего впечатлился и захотел создать свою собственную лазертак-систему, посетил выставку и в 1994 году и разработал свое лазертак-оборудование. Собственно, в том же 1994 году и была открыта первая арена на оборудование Вектор. И открыта она была в Великобритании. За свою историю система Vector претерпела множество изменений, было много версий этой системы. В частности, в 2000 году к команде Vector присоединился Мартин Шубридж, создатель LaserTech системы Actual Reality. В 2002 году компания Vector полностью поглотила компанию Actual Reality, что очень существенно повлияло на основной вектор развития компании Vector. Извините за тавтологию. К сожалению, нам не удалось найти актуальной информации о том, сколько клубов сейчас работает на этом оборудовании. Собственно, сколько этих систем было продано. Дело в том, что компания Vector до сих пор функционирует, они до сих пор производят оборудование. И, судя по их сайту, они также производят лазерта арены аттракционы DarkRide, какие-то квест-комнаты и множество других направлений. Но, что отличительно, на сайте заполнен только раздел о лазертаге, поэтому такое чувство, что это является основным и единственным направлением, несмотря на прочую информацию, которая присутствует на сайте компании Vector. Разработчиками системы Vector было придумано несколько весьма интересных решений. В частности, они используют активные устройства арены несколько иначе. Помимо классических энерджайзеров, мин, баст, у них также есть различные способности, которые позволяют арене играть против игроков. Например, в некоторых режимах на арене появляется снайпер. Один из датчиков становится снайпером, который готов убить вас как игрока, если вы не подстрелите его первым. Насколько мне известно, в других системах такой фишки нет. Также в некоторых сценариях происходит авианалет. Вы, наверное, зададите себе вопрос, что же это? Так вот, я тоже сначала не понял, но разобравшись, могу сказать следующее. Все датчики на арене, все активные устройства могут вас убить, как будто бы летит с и бомбардирует вашу арену. Вам, как игроку, нужно спрятаться и не быть под прямым лучом аула, чтобы остаться в живых. Весьма интересная штука, которой в других системах я не встречал. Система Vector выпускается в домашнем варианте, во внеаренном варианте и в аренном варианте. При этом аренный подразделяется на три класса. Максимально бюджетный – это отдельно бластер без жилета. Классический вариант – это бластер плюс жилет. И максимальный вариант – наиболее технологическое совершенное оборудование от производителя Vector. Так, друзья, сегодня ровно, ровно... Лёха, ну съемки идут, блин! Сегодня ровно месяц, как мы строим лазерленд Ярославля. 17 июля был закручен первый саморез. Там профиль начался звонить в стены. И вот что мы имеем сейчас. Игровой зал теперь полностью готов для укладки ковролина. Вот мы его сейчас распаковываем. Полы намыли, скотч двухтороннего закупили. Ковролин супер крутой, Круто мы не видели. Вот так это выглядит, вкладка ковролина. Вторая полоса. Сейчас приклеиваем вторую полосу и накрываем пленкой и перетаскиваем весь лабиринт на ковролин, чтобы была возможность настелить его дальше. Вот, доделали вход-выход с арены вот такой полоской крутой. В студенчестве... Мы работали в магазине бытовой техники. И там приходилось таскать холодильники, стиральные машины и все такие -таки громоздкие штуки. И таскали мы именно по вот таких телегах. Именно про эту телегу мы вспомнили, когда понадобилось таскать детали лабиринта. Один человек спокойно может перевозить детали лабиринта. К чему я это? Никакой опыт не проходит даром. Такая красота. Сейчас весь пол мы ему стелим и будет суперкрутецкий. Потому что по-другому Лазерленд быть не может. Только суперкрутецкий. Перейдем к визуальной части этого оборудования. Первое, что отличает вектор от всех остальных, это форма датчиков. На груди и на спине датчики выполнены в виде буквы «В» что, в общем-то, очень стильно, при условии, что система называется Vector, то есть первая буква и форма датчиков полностью соответствует. Как вы понимаете, в старых системах Вектор не было возможности менять цвет у жилета, то есть если жилет относится к красной команде, он будет только красным, поскольку на самой жилетке сам цвет платы и цвет оружия выполнены из красного пластика. Также были, насколько мне известно, синие, то есть в этой системе красные играли против синих. К сожалению, не смог найти информации, что сейчас можно ли менять цвет, можно ли играть каждый сам за себя. Не очень понятный сайт у производителя. И, собственно, современный внешний вид жилетки и бластера, ну, далек от современности, ну, в моем понимании. На их жилетках сейчас тоже только грудной и спиной датчик, а пистолет сильно не поменялся. Он стал больше похож на те пушки, которые производил Actual Reality в свое время, но, собственно, до современного им далеко. Вид пистолета очень сильно похож на классические пистолеты от игрового автомата House of the Dead. Я думаю, многие из вас играли в House of the Dead 2. Там уже поменяли пистолеты на УЗИ. Во многих развлекательных центрах в России этот аппарат есть Но в классическом House of the Dead, в первой версии были, по-моему, прям точно такие же пистолеты То есть взяли прям ту же самую модель и используют ее в лазертаге У пистолета нет датчика второй руки, то есть в принципе в играх можно было стрелять одной рукой Есть инфракрасный излучатель и лазерная указка Пистолет не имеет зон поражения, то есть поражать игроков можно было только в грудной и в спиной датчик. Плечевых датчиков также нет. Очень легкий пистолет, то есть он ничего в себе не несет, кроме излучателя. Соответственно, кабель похож на телефонный шнур. Очень легкий, очень гибкий и, в принципе, ну, хороший проводок. Не знаю, насколько он в эксплуатации, как часто его приходилось менять. Есть пристежка, то есть в момент ожидания... Бластер можно было пристегнуть, чтобы не уронить. Соответственно, есть фиксаторы на жилете. Застегиваем и затягиваем. И также сзади есть застежка, которая позволяет регулировать ширину плечей. То есть для маленьких детей можно стянуть, чтобы он не спадал. Для взрослых можно ослабить и будет покомфортнее. А, в принципе, мне в нем комфортно. Единственное, что могу сказать, материал жилетки э, комбинированный, тут есть тканевая подложка и накладки из кожзама. И мне кажется, это очень плохое решение, потому что в момент игры игроки будут потеть, тканевый слой будет впитывать пот, в то время как кожзам не будет пропускать воздух. То есть вот это место будет всегда вонючим, гадким, нестирабельным. Не... Ну, в общем, это не очень хорошее решение. Либо надо изготавливать жилетки полностью из кожзама и протирать их после игр, тогда они не будут впитывать пот. Либо, соответственно, наоборот, делать так, чтобы жилетка была дышущей. потому что здесь, мне кажется, я уже вспотел, и поэтому не знаю насколько это хорошо на каждом жилете есть номер жилета это в принципе удобно то есть игрокам достаточно пустить голову чтобы узнать номер под которым они играли у системы вектор реализована статистика в реальном времени то есть по радиоканалу передается статистика на экран и соответственно во время игры после игры можно было посмотреть какое место ты занимаешь какие очки у тебя есть нам неизвестно было ли у классического вектора какие-то скажем так ачивки можно ли было получать звание а, судя по всему у современной системы это реализовано то есть игроки за игру могут получать какие-то звания будь то самый меткий игрок лучший игрок мозила и прочее но нет информации о классическом векторе. По ощущениям все хорошо, кроме отсутствия датчика второй руки. Это все-таки небезопасно. Также нет мягкого бампера, но очень маленький бластер, поэтому, скорее всего, не было проблем с ним. И, соответственно, вот эти вот накладки из кожзама и ситуация с патением игроков. Я думаю, что это были самые большие проблемы у этой системы Game GameVector. Ну вот мы и рассказали вам про оборудование Вектор. К сожалению, на территории России поиграть в него не получится. Есть только несколько клубов в Великобритании, где до сих пор установлено это оборудование. Но само оборудование вы можете увидеть у нас в Лазерленд Гагаринский и в нашем музее Лазертага. Так что, если вам интересно вживую посмотреть на этот раритет, приезжайте, пожалуйста, и сделайте это у нас в гостях. Пишите в комментариях, на какое еще оборудование вам интересно посмотреть, историю какой системы вам было бы интересно увидеть на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропускать самые интересные видео. И их в числе первых играйте в лазертак ходите в лазерленд go lazy -tag!